Ситуация на самом деле еще хуже. Во-первых, почему хуже, а не лучше? Потому что вы понимаете, что вал в Америке, если произойдет, не надо выбегать на улицу и плясать друг с другом от радости. То есть можно и поплясать, конечно, но надо я понимать, не что не нам. радость то... говорят. Да, говорят, да говорят, Миш, что но я уже дальше. Я говорю, что нам на самом деле от этого будет тоже довольно плохо. А, как и всем остальным. Еще. Да. Так вот, это почему хуже? Теперь, почему еще... Что еще хуже? А еще хуже то, что настолько же пузырчатый и перераздутый фондовый рынок, как в Америке, еще и в Китае. Uh -huh. так, строго говоря, он там даже еще более перераздут. Но там, правда, есть э, демпфирующие механизмы, которых нет в Америке. То есть, понимаешь, э, вот я помню много раз, э, еще в 2000-х годах, встречался и в частной жизни и там публичной супреками Леонтьеву, например, Леонтьеву Хазину. Да, вот Тут... вы говорили, что доллар. Вы говорили, что доллар рухнет. Почему он до сих пор уже уже сентябрь на дворе, а он до сих пор не рухнул? После кризиса 2008-2009 года. Ну хорошо, вы да говорили, что кризис. Вот он произошел. Но почему же вообще, почему еще там люди ходят, почему там не безлюдная пустыня, да, так сказать, почему люди, почему трупы голодных не лежат, умерших на улицах? Друзья, так и Москва не сразу строилась, так сказать. Люди видят тренд, видят его правильно, понимают, что спастись от него нельзя. Но те, кто сидят на той стороне, очень хорошие антикризисные управляющие, поэтому спасти, как, как вот в случае неизлечимой болезни, да, спасти от нее человека нельзя. Но врачи бывают и на 5, и на 7, и на 10 лет продлевают ее жизнь да, лучше, чем пока ничего. Пока жив, жив, жива надежда. Да, да, еще... да даже не надежда, просто пожил лишнее время. Ну Вечно-то он не жил бы, даже если бы и не было болезни. А. Вот. Поэтому на самом деле ощущение, что сейчас конец приближается, совсем уже приближается, уже не в том смысле приближается, а вот в непосредственном. То есть остался год, может полтора, вот так вот.